Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав, вы на канале в криптотеме. Сегодня хочу с вами поделиться одним наблюдением по поводу паттерна, который я увидел на дневке. Посмотрим, что же он нам может сказать о дальнейшем движении цены биткоина.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 Мой канал в телеграме, он абсолютно бесплатный Я здесь выкладываю свои трейды Напоминаю, что я торгую внутри дня Он абсолютно бесплатный Пожалуйста, подписывайтесь Это не сигнальный канал, это просто канал для ознакомления Есть кому интересно, что именно я торгую и как я это делаю Также какие-то новости Вот сегодня, интересную мне статью сбросили по поводу ETF на биткоин Очень интересно, в принципе, познавательно и... Так что, пожалуйста, кому интересно, подписывайтесь Ссылка будет в описании под этим видео Итак, вернемся к паттерну Который я наблюдал сегодня В прошлом видео я говорил о том, что Движение цены оно достаточно схоже с движением майско-апрельским Вот это вот, да, которое было здесь вот восходящее движение и, собственно, оно очень похоже на то, что происходит у нас в данный момент. И что характерно и интересно. Помните, я говорил о том, что вот эти вот два продавца, которые появились у нас здесь два дня назад, еще неизвестно, насколько они сильны. Третий день у нас закрылся практически, практически так же, как и предыдущий, что еще нам не дает никакой информации. И сегодняшний день, естественно, будет закрыт еще несколько часов, поэтому тоже судить по сегодняшнему дню рано. Но... Цена все-таки пытается на той же пятиминутке, пытается прорваться вверх, постоянно выскакивают какие-то импульсные движения. Вот, пожалуйста, огромное движение, это я смотрю на бирже Bitmax, Что говорит нам все-таки, и вниз как бы цену, цену тоже не пускают, вниз пытаются тоже продавливать на больших объемах, но ничего не происходит. Поэтому в этом коридоре, то есть... Сегодня на данный момент я не торгую, очень непонятно, как себя ведет инструмент, поэтому тут можно больше потерять, чем заработать. Я и в принципе стараюсь на выходных не торговать, потому что движение достаточно вялое, обычно и непонятное, поэтому лучше торговать в будние дни. Это лично мое мнение, да и плюс нужно отдохнуть в голове от постоянного трейдинга. Итак, паттерны. Значит, смотрите, как вы уже поняли, да, то есть я делаю свой анализ на основании не то чтобы свечей, а именно движение от самой цены, да, то есть наличие покупателей, как реагирует цена на действия покупателей и продавцов. Итак, вот эти два паттерна, которые я увидел, которые мне показались максимально похожими друг на друга. Сейчас я их выделю эллипсом, чтобы было понятно. Вот он первый, и вот здесь вот сегодняшний это второй вот они идентичны чуть более чем пол полностью как говорится единственное что здесь вот первоначальная свеча в нынешней нашей ситуации она гораздо больше да то есть практически в два раза импульс больше чем был Здесь в апрельско-майской сессии Но такие же точно у нас две нисходящие свечи продавцов Которые тоже появились после импульсных больших свечей И э, дали как бы знак насторожиться да, дальнейшему движению После чего точно так же отрабатывает покупательская свеча И на следующие дни идет рост Собственно, сейчас у нас мы сегодня тоже формировали похожую свечу Я сейчас уберу вот этот вот эллипс Он здесь не нужен, вы уже поняли, я думаю, где Находится этот паттерн, и практически вот то же самое отрабатывалась сегодня цена на биткоин. И не факт, что она именно так не закроется до конца дня. То есть нужно наблюдать. Если на сейчас никаких выводов сделать нельзя. И возможно, возможно, что действительно мы еще с вами увидим движение до, ну, как минимум, до 8700. Возможно, тут вот, вот еще будет какой-то восходящий импульс похожий, да, так как у нас здесь еще находится сопротивление определенное. То есть 8700, 9. Ну, там дальше, если повезет, то, возможно, даже и 10. Ну, все может быть. Вот то, что хотел бы сказать. Естественно, нужно наблюдать. Напоминаю, что мой совет не является инвестиционным. Это видео исключительно в ознакомительных целях. Не нужно воспринимать его как руководство к действию. Будем наблюдать, будем смотреть, что будет происходить с ценой. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Давайте дискутировать, если у вас есть что сказать относительно моего мнения по этим паттернам. Буду рад с вами пообщаться. Всем пока.